Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Нельзя сказать, что по многочисленным, но все-таки просьбам я продолжил знакомство с Яндекс Коннект, и сегодня о Яндекс Вики. К сожалению, в отличие от Яндекс Форм, действительно полезного и простого инструмента, ссылка на скринкаст в описании, Яндекс Вики меня уже разочаровала. Предполагается, что это базы знаний организации, которую составляют все сотрудники. Поэтому давайте сначала добавим сотрудника. Как ни странно, из закладки «Люди» этого сделать нельзя, что казалось бы логично. А делается это в админке, что как раз нелогично, учитывая, что есть специальная закладка про сотрудников. Вот эта нелогичность преследовала меня все время, пока я разбирался с Яндекс.Вики. Ну и собственно сам факт того, что мне пришлось с этим разбираться, сильно дискредитирует Яндекс.Вики. Все-таки предполагается, что это должен быть предельно простой инструмент, чтобы любой сотрудник мог легко создавать страницы, проставлять кросс-ссылки, образуя что-то действительно похожее на маленькую Википедию. Но работа с Яндекс Яндекс.Вики сложна и запутана, и рядовому сотруднику скорее нужно сначала пройти какой-то мини-курс по работе с этим инструментом, что, согласитесь, не всегда возможно, особенно в реалиях НКО. Но я свое мнение никому не навязываю, посмотрите скринкаст, может быть вам понравится. При заходе на вики вас встречает главная страница, при попытке отредактировать которую вы узнаете, что работать вам придется не из визуального редактора, а используя специальный язык разметки документа и это первый сюрприз. Конечно, тут нет ничего сложного, но для того, чтобы сделать даже такую страницу, вам придется постараться и почитать справочник по языку разметки Markdown, на котором это все и сделано. А вот он слева, то, что вы должны написать сами и при первом взгляде это, конечно, отпугивает. Так, ну давайте создадим подраздел. Можно выбрать личный, это ваш подраздел, который не связан с главной, ну то есть со страницей организации, но при этом по умолчанию к нему есть доступ у всех сотрудников организации. А если выбрать текущий, то он создаст подраздел главный. Собственно вики это бесконечное количество страниц и вложенных страниц и вложенных страниц во вложенной странице. Ну или разделов, подразделов и так далее. Соответственно, вам на берегу нужно продумать иерархию, как и на какие области разбивать знания организации. У нас просто будет подраздел 3, 1 и 2 я уже создал заранее. Язык разметки, как я уже говорил, несложный, тем более что что-то вынесено в верхнюю панель, но далеко не все. Ну и тут предположим, что нам нужны какие-то ссылки, которые тоже не так-то просто проставить. Нужно найти искомую страницу, при том, что путешествовать по Яндекс.Вике некомфортно. Пока у нас тут несколько подразделов и несколько подстраниц, еще понятно, что где. Но если тут их 200-300 и несколько уровней вложений, я с трудом представляю, как тут можно будет ориентироваться. В общем, неправильно я указал раздел. Он не второй, а первый оказывается. Выделим его жирным. Ну и давайте уже наконец вставим ссылку. Благо, что правая кнопка и копировать адрес ссылки работает. Опять идем в подраздел 3 и вставляем ссылку. Это вроде не очень сложно, тут url, синтаксис вполне понятен, url и якорь в двойных скобках. Ну и по аналогии давайте вставим ссылку на пятую страницу первого раздела. В общем-то ссылка работает, теперь давайте посмотрим как сделать подобную страницу, где текст слева, изображение справа. Я так понял, сделано это с помощью таблицы. Вставим таблицу. И это уже в общем-то HTML, причем очень раннего извода. Тоже несложно, но любая ошибка с разбиением по ячейкам может перекосить все так, что потом не восстановишь. Это помнят все, кто работал с HTML на сайта сайтостроения. И в эту ячейку мы вставим какую-нибудь фотку. Это, кстати, приятная штука, не фотки, а вообще возможность прикреплять к страницам различные документы. В данном случае мы копируем ссылку. Вставляем. Фото появляется. Ну и ставим какой-нибудь текст. Вот такая получается страница. А вообще к странице можно прикреплять любой файл. Это в принципе удобно. Главное дать знать сотрудникам, что там есть прикрепленные файлы. Ну и все. У вас тут есть еще несколько закладок. Моя страница, как я уже говорил, не относится к организации, хотя к ней есть доступ у всех сотрудников. Его можно заблокировать. Также, кстати, настраивается доступ к страницам организации, автором которых вы являетесь. В закладках страницы, к которым вы имеете какое-то отношение и заметки – это ваше личное пространство, закрытое от посторонних глаз. На самом деле тут много есть еще о чем рассказать. Инструмент непрост, как я уже говорил, но в этом я вижу скорее его недостаток. Что-то они уж очень усложнили с инструментом, который существует, чтобы вовлекать всех сотрудников к созданию базы знаний организации, но может я ошибаюсь. Пишите в комментариях, как вам, а также подписывайтесь на канал и любите друг друга.